Тормози его, дермать надо! Пиздец Джека! Ты понимаешь. нихуя выжил! Нет. Он, он только перевозчик. Да он только перевозчик, он не умеет крана управлять. А трос есть, есть трос. Трос вот валяется, город.